25 августа состоится официальное открытие фирменного магазина Mi+. Вас ждет море положительных эмоций, конкурсы, подарки, бесплатные пончики, кофе и мороженое. Получи возможность выиграть Powerbank, Mi Band 3 и главный приз. Новый смартфон Mi 8 SE. Махачкала, улица Иракского, 69А.